Привет, представляю вашему вниманию простой тестер низковольтных источников питания. Это никель металлогидридные аккумуляторы с напряжением 1,2 вольта, обычные батарейки 1,5 вольта, литийонные аккумуляторы 3,7,4,2 вольта. В схеме применен китайский вольтметр и блокинг-генератор, который мы рассматривали в предыдущем видео. Дело в том, что сам по себе вольтметр как минимум может замерить только литийонный аккумулятор, напряжение 4 вольта. При напряжении менее 3 вольт. Данный вольтметр уже не работает. Уникальность данной схемы состоит в том, что она не содержит источника питания. И также подключаем литий аккумулятор. Да, хочу добавить, что блокинг-генератор потребляет достаточно малый ток и практически не влияет на показания напряжения. Так мы видим 3,9 вольта, то есть 1,1 вольта забрала схема. Но тем не менее, это не особо влияет на конечный результат. Подключаем батарейку 1,5 вольта. Так мы видим 1,4 вольта, то есть накидываем нашу 1,1,5 вольта. И никель металлогидридная аккумулятор 1,2 вольта, 1,1. Хочу отметить, вот этот неполярный конденсатор 100 нФ, он обязательный при питании каких-либо источников, как я уже говорил, говорил ранее, для подавления высокочастотных помех иначе схема будет работать нестабильно если его убрать то напряжение пальчиковой батарейки будет замерить практически невозможно вольтметр начнет мигать дергаться и показывать только первые доли секунды Итак, вот сама схема тестера здесь все тот же блокинг-генератор выпрямительный диод желательно использовать быстрый конденсатор электролитический от 1 до 10 микрофарад неполярный конденсатор 100 нанофарад можно использовать любой и сам вольтметр. Плюс вольтметра питания подключен к плюсу, минус к минусу. Минус у нас общий, идет на замер нашего источника питания. И измерительный провод вольтметра также на замер источника питания, батарейки или аккумулятора. Вот он вольтметр. Слева у нас минус вольтметра, красный посередине плюс питания, и желтый крайне правый, это у нас измерительный провод.